Господа, всем привет! С вами снова Макс Репьев и вы на канале Репей Курортная недвижимость. недвижимости. В последнее время у нас в агентстве начался ажиотаж по нескольким комплексам в Сочи. Один из них это ЖК Фрукты. Я хочу вам рассказать про несколько интересных предложений и срочных предложений, которые у нас есть в этом жилом комплексе. Но сначала напомню, что фрукты находятся в ПГТ Сириус, это бывший Олимпийский парк, его сейчас переименовали. Именно там прошла Олимпиада, как вы уже поняли, и сейчас складываются огромные деньги в комплексное развитие территории. По некоторым данным это будет 4 миллиона рублей, вы можете загуглить сколько это 4 миллиона рублей. Сразу давайте оговоримся, что фрукты интересны в первую очередь из за места, это все-таки ПГТ Сириус, я только что говорил, и перед вами откроются многие привилегии в виде прописки, обучения, спортивной секций, налогового обложения, инфраструктуры, вкусных ресторанов, парки еще в дальнейшем будут и так далее. Но дома сами, конечно, это обычный комфорт-класс. Застройщик всячески пытается вывести дома как-то на новый уровень и делает действительно там хорошие территории, спортивные площадки, детские, зоны выглаз собак и так далее. Итак, интересное предложение в жилом комплексе «Фрукты» это. Первое. 31,9 метров хорошо планируется в однушку на пятом этаже, цена у нее 9 9,900. 32,5 квадратных метра на 12 этаже 10 миллионов рублей и полная стоимость договора, это очень важно. 31,9 метров также планируется в однушку с хорошим видом на горы, также за 10 миллионов рублей. Уже 39 метров это также однушка на втором этаже, хорошая планировка на самом деле, 11600 из на сегодняшний день стоит. Две квартиры, такие же как у меня угловых, 38,4 метра на седьмом этаже, Каждая по 12,5 миллионов. Также есть 38,4 метра, но уже прямая планировка с видом во двор за 12,700. 42 метра, кстати, планируется в глухую кухню и спальни 2. Вид у нее будет в сторону моря на пятом этаже, цена 14600 на сегодняшний день и 75 метров, полноценная двушка с видом на море и на горы на 12 этаже, господа, за 21 миллион рублей. Это, наверное, самое интересное предложение, которое есть у нас на сегодняшний день, но помимо них у нас есть еще много других предложений по этому комплексу, так что можно выбирать. Если у вас есть какой-то интерес, то обращайтесь, телефоны указаны внизу, вы их видите. Также, если вы риэлтор, то мы готовы сотрудничать. С вами был Макс Репьев, это был такой коротенький видос по интересным предложениям во фрукта. Вам всем хорошего настроения, удачи и пока.